Я являюсь апфиром компании Жанес. Я говорил, что я работаю с самого начала, когда компания зашла на рынок СНГ, с 2014 года. Слышно меня, видно? Да, да. Я поделюсь своей историей, потому что наш бизнес двигает ну, истории. И моя история состоит в том, что я раньше с самого детства занимался спортом, учился в детской спортивной школе, занимался футболом и... До 18 лет я попал в команду мастеров, ну, зарабатывал деньги футболом, профессионально участвовал и играл в командах мастеров Украинской Лиги, и я получил травму, и врачи мне запретили заниматься моей профессией, и я начал искать. И, я, и мне повезло, что в раннем возрасте мне, я закончил 8 классов и больше не учился. Я точно понял, что получая профессию, каждый человек обречен, а я в том числе, на нищенскую пенсию. Ну, зарплата само собой, вот 50-100 долларов, а я знал точно, что мои бабушки, бабушка и дедушки жили в нищете, и я этого не хотел. Поэтому я решил заняться бизнесом традиционно. И около 20 лет я занимался ну, традиционным бизнесом, начиная от торговли на рынке и заканчивая Крупным бизнесом мы занимались экспортом, импортом разных товаров в Украину, поставляли. Крайние 15 лет я занимался производством продуктов питания, вложили мы сотни тысяч долларов в производство. 15 лет я отдал этому производству, с утра до ночи я вообще не спал, только занимался на производстве. Платил налоги, зарплату своим рабочим, сам станция, пожарникам, милиции, ну и прочее, прочее. Деньги появлялись. Думаю, ну куда деньги? Нужно либо в реинвестирование, либо нужно еще куда-то, но только не в семью. За 15 лет я не был ни разу за границей, ну, просто не позволял себе. Потом, потом нужно раскрутить бизнес, а потом... Прошло 15 лет, образовались долги, инфляция, у нас такой был бизнес продуктов питания. Мы давали на реализацию, деньги с трудом возвращались и кредиты нас съели. Через 15, тысяч, ой, через 15 лет долг перед банками 50 тысяч долларов. И я сидел дома в социальных сетях, просто ну, игрался в игры. И незнакомый человек в социальных сетях написал, есть классная тема, можно из дома через интернет зарабатывать деньги. Я на то время был очень скептически, вообще относился к таким видам заработка, особенно в интернете. А сетевой маркетинг, если бы мне сказали, что в сетевом маркетинге можно зарабатывать деньги, я бы просто рассмеялся. Потому что ну, в моем окружении были люди, которые в сетевом маркетинге ходили с каталогами, ну и продавали там, лаки, крема, вы знаете. И я относился скептически. Но я, я зашел на презентацию, разобрался, включился в компанию, и мне очень понравилось вот, пассивный доход, что нет в традиционном бизнесе. Я разобрался, мне очень понравилось получать деньги, например... Вот 1% от 100 человек, да, в меня попало. То есть я сам работаю, у меня свой бизнес, вроде бы я 100% зарабатываю, да. Но у меня очень большие риски. Деньги я вложил. Традиционный бизнес, он очень, к сожалению, нечестен. Если у вас деньги есть в руках, вы владеете ситуацией. Только вы деньги отдали за товар, либо еще за что-то. Вы рискуете, что... Вам их не вернут. А на этом в основном строится весь традиционный бизнес. И здесь мне понравилось. эта индустрия сетевого маркетинга. И когда пришел и разобрался, ну, я читал, что это такое MLM. Я пришел и в интернете набрал MLM, что это обозначает. Оказалось, это Multi Level Marketing. И я начал разбираться. Что я начал делать? Вот, как я достиг такого результата? Как я сказал, нестабильный пока у меня доход. Я думаю сейчас над тем, чтобы он стабильно рос. И поделюсь маленьким секретом, как у меня в Молдавии ну, организовалась структура. Это очень полезно для всех, потому что вокруг вас есть очень много людей, которые тоже хотят зарабатывать. Деньги нужны всем. Вашему окружению вокруг вас находятся люди, которым нужны деньги. Неважно, бедные они, средний у них достаток. Либо они работают здесь на самых высших уровнях, высших эшелонах власти. Там. Всем нужны деньги. Здесь секрет лежит в психологии. Вам нужно первое, вот самое первое, нужно понять условия работы. Что, за что вы здесь будете получать вообще деньги. Если вы не понимаете этот вопрос, вы не знаете маркетинг-план, который рассказывали, 6 видов дохода. Вы вообще не имеете права кому-то предлагать, какому-то человеку, ближнему своему, какой-то заработок. Первое, я понял, что здесь есть шесть видов дохода, есть личные продажи и так далее, вы слышали. Второе, что нужно понять, нужно предлагать бизнес знакомым. Быстрый бизнес строится на знакомых. Я лично пришел, я составил список, у меня оказалось 300 человек знакомых в списке. Нужно бизнес предлагать всем. Многие делают ошибку. Говорит, я составил список 5 человек, а остальные, ну, у того денег нету, это ему не подходит, это не для него, этот раз смеется, мне будет стыдно и так далее, и так далее, и так далее. Я состоял 300 человек и начал звонить. Взял телефон в руки. Мне было очень страшно первое время. Я брал телефон от буквы А, Андрей. не, ему звонить не буду, потому что, ну, нет. Анатолий. Мне этот пошлет, этот начальник налоговой инспекции, а у меня такие люди все были в основном, ну, такие нормальные. И я ну, набирать телефон, думаю, нет, не буду. Прошел день, не звоню никому, а результата нету, деньги-то нужны. И никому не звоню, вот в ступоре. Наверняка кто-то из вас находится в таком состоянии, там, полгода в бизнесе, еще не специалист, допустим. Звонить-то некому, списка нету, да? И вот этот этап, ваша задача, успех нашего бизнеса заключается, когда вы пришли в бизнес. И задача спонсора когда помочь своему наставнику, чтобы вот этот этап быстрый, от старта и до первого статуса хотя бы специалист. Это максимум 7 дней. Пришел в бизнес, ваша задача сделать человека специалистом. Чтобы ваш человек заработал первые деньги, подписал одного человека с пакета на второго человека с пакета. Он специалист, он заработал 500 долларов и тогда ваш партнер уже не будет бояться звонить Андрею, Анатолию, есть бизнес, на нас зайди посмотри. Вы будете четко говорить, вот есть тема, можно заработать денег. Я в первый месяц заработал 1000 долларов. Из 300 человек я обзвонил всех, звонил я так, покажу один пример. Привет, Серега, удобно говорить? Есть минута? Да, удобно. Слушай, есть тема, можно денег заработать. Тебе куда отправить информацию? Skype, вайбер, ватсап? Либо приезжай ко мне, не по телефону, не могу рассказать тебе. Все, давай, пока. Я начал штурмом, когда ну, в оцепенении побыл 2-3 дня. Потом я начал, я сказал, что и либо я прорвусь здесь, либо я просто буду опять сидеть в тех долгах и во всем. У меня была цель. Я начал звонить. Я 100 человек, мне пообещали, люди, да, мне это интересно. 50 человек из моего списка выслушали мою презентацию. Десять из них включились в бизнес. Купили большие пакеты, маленькие, разные. Я заработал тысячу долларов первый месяц. Мой пример. Вот у меня в команде Сергей Попов. Его пригласила моя жена Екатерина. Он в статусе сапфир, он зарабатывает хорошие деньги. И он мне говорит Спасибо, Александра Екатерина, за то, что ты мне показал такую возможность. И поверьте, нет ничего. Лучшего в нашем бизнесе, когда ваши партнеры тебя ну, благодарят за то, что ты дал возможность. А еще такой момент расскажу, как я стартовал в бизнесе, с долгом 50 тысяч долларов, когда я изучил маркетинг и понял, что нужно стартовать с 1000 долларов. У кого-то есть долги такие большие или у ваших знакомых? но я деньги нашел за минуту Говорю, какая разница, я банку буду должен 50 тысяч или 51 какая разница, но мне так кредит даете? да, даете все, вперед, поехали на сегодняшний день мы погасили все ну, кредиты, мы ничего не должны банку а если бы я не взял кредит был бы у меня сейчас, ну, сейчас шанс или не был я понял, что вокруг меня есть куча таких людей Нужно просто делиться ну, с человеком информацией. Ваша задача просто в человека, ну, дать ему информацию. Слушай, Света, я знаю, где ты живешь, я знаю твое положение. Слушай, есть тема, огонь. Зайдет Света, посмотрит ну, презентацию, либо. она скажет, что нужно делать. Так и было. Вот, то есть, все эти информацию в людей. Если вы посеете информацию в людей, у меня есть люди, которые пришли в бизнес через год, через два, через два с половиной. Потому что я дал когда-то человеку информацию, а сейчас в социальных сетях он смотрит, говорит, я вижу, как вы путешествуете, я вижу ну, ваш э, образ жизни. Можно я к вам включусь в бизнес? Пожалуйста. Мы уже не я иду дальше, я сею себе информацию. Рассказать, где я беру контакты? Было мероприятие в Киеве, сидим мы в кафе, молодой парень бегает, разносит, ну, кушает салатики. Говорю, тебе нравится эта профессия или здесь много платят? Он говорит, ну так платят не очень. А, я говорю, слушай, а ты рассматриваешь для себя вот есть классная тема, ну, можно из дома через интернет зарабатывать деньги. Говорит, а что нужно делать? Я говорю, давай телефон потом позвоню, скажу. Взял телефон. Сейчас мы ходили на обед, знаете, я что делал? Я работал. Я брал контакты на улице. Хотите, расскажу, как? Да. Зашли в кафе. Молодой парень нам подает там покушать, пиццу. Я говорю, ты классно нас обслуживаешь. Слушай, а ты здесь работаешь, тебе здесь хорошо платят или тебе нравится профессия ну, официанта? Да вот так. Слушай, есть классная тема, можно заработать хорошие деньги. Рассматриваешь варианты? Он говорит, какие? Деньги нужны тебе? Ну да. Я говорю, на чеке можно написать свой телефон, почту и соцсети. Да, да, Хорошо. Я, кстати, ну потерял этот контакт, взял. Но я знал, что я его могу потерять, я его сфотографировал на телефоне. Не видно. Не видно? Не видно. Ладно, не я... не Следующий еще момент, минута. Расскажу, как я построил ветку Гринья, мои люди. Вот мой партнер, Лариса она из Одессы, я говорю, у нас проходят спецтренинги по разным странам, ну, мы собираемся на неделю, работаем, вот приезжаем и работаем вместе, сообща. Я говорю, Ладиса, ты едешь на спецтренинг в Яремчу? Я говорю, ты когда едешь, ты бери у людей контакты. Ну, не предлагаем косметику, бизнес, просто контакты людей бери. И она ехала в поезде из Одессы в Ивано-Франковск, и с одной женщиной познакомилась. На последней секунде, когда уже поезд остановился, ей нужно было выходить, она сумки взяла. И говорит, я сижу, и напротив меня женщина, ее спонсор, Ольга Сорока. Она говорит, я боялась с ней поговорить. Она на последней секунде с сумками сыграет. Тебе бабки нужны? Она говорит, да, нужны. Давай телефон. Взяла телефон. Ольга это подписалась в бизнес. Через соцсети она находит Людмилу в Одноклассниках. Переписались, предложили бизнес. Людмила включила в бизнес и в Молдове образовала цвет. Кто, кто, ребята, из нашей команды Вот здесь, кто здесь? И вот таким образом человек... <плодисменты> таким образом Лариса взяла в поезде на последней секунде номер телефона у человека. Понимаете? И так... А дальше, как мы строим бизнес, я уже не буду рассказывать, потому что времени хватит. Да? Все, я, э, э, э, ребята, у нас классный бизнес. Еще хочу сказать, что кроме того, что мы деньги зарабатываем, я за два года у меня был вес 100 килограмм. Да. я сбросил 17 килограмм веса.